Несите, несите туда. Сюда, что ли? Куда вы несете? Несите туда. Где художник? Он задерживается. Алон чукает, слушай. Директор Чукаев слушает. Отчет рассмотрели. Ну как, все в порядке? Оторвались от жизни. Занимаетесь щепухой. Очко вчерательства. В порожнее. в порожнюю! Понятно. Понятно. Перестроимся на лету! Сюда, что ли? Опять сюда! Нези туда! Отчеты завалили. Все правильно, Аполлон Чукаевич.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 Масштаб, не масштаб, масштаб. <parli> В двадцатый век нужно поражать... ...воображение. Масштаб. Конечно, масштаб. Чукавич? Вот это масштаб. Апол. Аполло. Аполлон Чукавич. Ах, вы читаете? Вот. Вот. Аполлон Чукавич. А ките? Какая кита? Вот вот. Где? Вот это вот. Ну? Да, да. А? Масштаб, но не наш профиль. Да, но зато какой фас! Вот смотрите. Легко может поместиться средней величины лодка. А? С крепцами. Да, это масштаб. Да, масштаб? Не, но если нам за это... А? Победителей не судят, а? Готовь материал, действуй, только. Аполлон полончики Добрый день. Жанна Терентьевна, а какую вы штатную единицу занимаете, а?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 то зачем она ведет коммерческие дела? М? Аполлон слушает. 13-13. Да? Будете говорить с Ленинградом.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 Ничего не успеем отказаться. Разъединяю. Миршогородня. Алло, Алло. Ну когда же Ленинград надеть? Вы разговаривали 10 минут. А? Телеграмма. срочная из Владивостока. Читайте. Мучительно переношу качку. Не могу находиться в море. Освободите. Тараев. Так, так. Пишите. Трус. 26. <свят> Наука требует жертв. 27. <свят> Продолжайте работу. <свят> Точка. В жизни раз бывает вот такой портрет. <реклама> О, хорошо, что вы пришли. Ну-ка, улыбнитесь. Оп. И еще раз улыбочку. Оп. Ну как, а? Похож. <связь> И решено в реалистическом плане. <связь> Молодец. Только кит очень уж грустный какой-то. А че же ему радоваться? Вы же его убиваете? Все равно должен улыбаться. Правильно. Вот. Жизнь раз, а а Каевич, вам телеграмма из Одессы. Масштаб есть. Встречайте, Кит, Назлеев. Поздравляем. Поздравляю! Масштаб есть. А? Ну как? В жизни разу бывает, а этого семнадцать лет, Вася. Ну, как полотно? Еще, ну, ладно, Вася, Вася. Товарищ директор, а? время. На похороны опаздываем. При чем здесь похороны? Покойник подождет. Кит явление крупного масштаба. согласую. Аполлон Чукаевич. Это все наше? Ну конечно. Гигант морей. Чудо природы. Куда будем сгружать? Сюда, пожалуй. А? А? А? Даже челюсть не войдет. Ужать нельзя.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 Займусь лично. Еще раз. раз два, и раз. Четыре, раз пять, четыре, и семь, два. Слайди, девушки. сбился. Раз, два, три. В чем дело? Аван. Размещается четыре ребра. Четыре ребра? Четыре. Ну, не хочешь ребра? Ну, возьми.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 Категорически, прошу, вывезите кости. Товарищ санинспектор инспектор. Этот вопрос будет решать сам. О. А вот и товарищ директор с ребрышком. Что тут еще? Так вот, я, категори... Ой, я категорически требую вывезти кости за пределы города. Это же антисанитария. Наглянут бухи, начнется эпидемия. Не говоря уже о запахе. Тьфу. Понятно.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 Пресса, телевидение! Наконец-то нас заговорят. Снимать будут! Нет, нет, Аполлончик Чехаеч, вас снимать хотят! Ха -ха. Ну зачем же меня одна? Пусть всех снимается. Правильно. Правильно. Снимать-то пушь всех снимать. Вы тоже хотим! Я готов. Аполлончик я, я с вами. Снимать? А мы Но так старались.